Всем привет, вы на канале Sunset Sellers и мы не в Сочи. Мы приехали в Анталию на корпоратив на 4 дня, в с пятерочка, вся включена. И еще прилетела сюда наша дубайская банда и они находятся уже в отеле. Мы-то еще пока в аэропорту, ребят в отеле. У нас планы познакомиться с дубайскими, потому что не все друг друга знают. И отдохнуть здесь 4 дня в центре Анталии. И мы приехали, значит, вот таким составом. Это на самом деле, как выяснилось, даже меньше половины вообще всего коллектива, потому да, что большая часть, половины осталась именно в Сочи. Но я думаю, что мы за них, за всех оторвемся, потому что сейчас мы познакомим вас с дубайскими ребятами. Ну, короче, будет, я думаю, интересно. Конечно, все самое сокровенное вы вряд ли увидите, но может быть что-то и просочится. Это все зависит от тебя. Насколько камера будет рядом. Поехали! Первый пошел! Предыстория такая, товарищи, что вчерашний день просто на камеру не попал Короче, мы думали, мы самые поздние легли в два, но оказались ребята, которые легли сегодня за два часа до завтрака, до начала завтрака. Кто это был? Артем там, ну. и вот там они, они прячутся, где-то за стойкой, где-то в 7 утра легли, ребята. Ну, как ну. тебе корпоратив? И это только первый полдня. Ну, в общем, к нам вчера подходило уже, наверное, раз в 8 охрана, когда мы плавали в бассейне. А здесь, значит, к нам подходили уже без спроса, приносили апероли, вино и все остальное. Так потом ребятам Чивос начали не разбавленные, просто приносить и все. И чтобы вы понимали, у этого, у этого места очень крутая акустика, И когда наша небольшая, скромная команда в 18 человек сидела вот здесь. Это слышно было вот вообще вот туда, на все, на все 9 этажей. Да. В общем, вчера. Были и ссоры, и радости, и все. Но самое главное, что было все весело и замечательно. А это тот самый легендарный Артем, которого так давненько Всем, не было привет. видно. Это Марина, которая да. прячется, да. да, потому что, может быть, ей стыдно, не знаю, из-за чего короче. Как дела? Дела отлично. Дискуссии, полезные дискуссии, обмен опытом, тимбилдинг. В общем, все в рамках. Да, и при этом эти дискуссии весь отель слышат, да? Весь отель. Ну, потому что мы энергичные ребята. Мы делимся, не стесняемся эмоций. Погода как-то вроде налаживается. Давайте я вам немножко покажу отель. Вот этот бассейн мы вчера оккупировали. Он большой, подогреваемый. И охрана к нам подходила раз в 8. Потому что прыгать нельзя. Пить возле бассейна нельзя. Много что нельзя. Но нам было можно. Потому что охрана потом просто устала приходить сюда. Да. И мы просто кайфовали уже самостоятельно Запрещеночка Значит, вот такой вот большой бассейн С холодной водой, в котором купаться Ну, можно, но не нужно Значит, у нас еще и самокаты есть Вот здесь И спортивные зоны еще Можно так-то в баскетбольчик поиграть вон там Там в все лежит волейбольные мечи там все есть Но только мокро сейчас, надо, что да. подсохло Нет, там площадка-то нормальная, она резиновая Значит, такая. вот такая вот гора великов Берешь любой и газуешь. Вот с этой точки можно посмотреть на Анталию, которая сейчас не в сезоне находится. Очень немного людей. Здесь у нас высокий берег, а здесь у нас пляж Комянутыр. Мы сейчас с вами пойдем по набережной. Пройдемся. Ну, вот туда, я не буду повторять матными словами то, что я сейчас сказал, но набережная очень крутая, потому что здесь у нас такая трава, Деревья, тут же все эти прогулочные зоны променады, и здесь пляж Но ну, сезон понятно, что он весь загружен. Здесь нифига хуй, хуй, не. нет? Mm -hmm. Нет, не загружен. Ну, он не прям... Тут места прям хватает всем. Блин, он очень пляж, большой крутой, пляж. Но ну, реально крутой пляж. И он очень длинный. Мне вот эти скальники очень нравятся. Я не знал локацию, что есть. Кстати, мы, когда на самолете приземлялись, там в некоторых местах, вот туда, там и приземлялись, несколько водопадов видели. Прям ну, еще да. дождь шел, и такие наполненные, прям вода текла. Нереально круто. Но вы только гляньте на эту картинку, а пустынные пляжи Анталии, море, немножко поштармливает. И очень длинная вот такая вот полоска всего этого. Офигенная набережная, такая красивая, длинная. Посмотри, какой ухоженный вообще теренкур, шик. Это море только подожил. начало еще, да, и мы только что там были. Это вы уже. только пришли. Какой важный джентльмен идет, а вы посмотрите на него. Здравствуйте. Как набережная. Шикарная. Жалко, в Сочи таких нету. Но прям, прям крутая, просторная, и спокойная. И селу, Мне почему-то кажется, что вот этот утесик, что его специально я вот таким сделали, спили немножко. Взяла, Раньше это была город. Да. Ну, скорее, да. Если в, есть. в Сочи отсыпать Итёк, 200 на метров набережную, можно вот вис. так сделать. Да. Но это дорого. Очень. Ребята, в общем, первый раз увидели апельсиновые мандариновые деревья. И так, чтобы это все еще лежало и никто это не собирал. И нам интересно, маветон, в городе такой идешь. И вот так. <связь> и срываешься ленивый витон. Наши дубайские ходят тут вот и восхищаются, что здесь зелено и красиво. Потому что им там зелени не хватает, да, Марин? Не хватает. А что ты охаешь тогда идешь? Ну, красиво. Настало время окунуться в тепленький бассейн. Чтобы хорошо плавалось, нужно заказать пивасы. Соснательный so еще. Hi, uh, could you give me one FS, please, and snacks? Not some chips. And one capuchino from me. Зожник, блядь. <laughs> <laughs> Нет, я просто коплю его на вечер. Настоящий джентльменский набор взят. Отправляемся к бассейну. А Искандер пока, значит, кофе здесь ждет. Как вообще тебе корпоратив? Как? Ну, температура воздуха плюс 15, водички градусов 20, сколько-то. Ну, я думаю, что больше, чем 30, наверное. Любые коктейли, которые мы хотим, нам подносят без остановки. Сигарочки, купакуриваем. Вообще. В торговый центр сходили, нагулялись, в хамаме посидели. Вот то, что надо. Как жаль, что на самом деле не все поехали. Ребята из Сочи, которые сейчас нас смотрят. Сорянчик. Да. Ничего не хочется делать, просто, просто посидеть в теплой воде. Причем мы даже особо о работе-то не общаемся. То есть вчера как бы мы много, конечно, разговаривали, ну потому что накопилось. А сегодня как-то мы даже и недвижку то Я не обсуждали. Я телефон вообще в, офис, в этом Я также в, офис, оставил. Хотел сказать, в номере оставил. Такая же тема. И здесь вот у меня пивчик меня ждет еще. В общем, хочу доплыть до ребят, чтобы взять у них интервью. Там просто тоже наши. Добрый привет. вечер. О, Макс, привет. Ивтяндер. Это YouTube да ты поплыл. да? Да. Поплыл. Че как, как? вам корпоратив снабцейцел? Да все сервис? супер, все классно, все кайфово. Хорошо отдыхаем. Отдыхаем. Плаваем. Очень хорошо плаваем. В горячем бассейне. Отдельно. Ну да, короче, все нравится, все кайфово. Да все отлично. это лучший корпоратив. Да. Это очень холодно. Безстановка, да <с> прям прыгнула. Безстановка. <связывая> она там, давай! давай, давай. <связывая> О, О, ой. Она головой не ударилась? Это было опасно! <связывая> <связывая> Произошла очень крутая штука. Первая, между прочим, в нашей компании. У нас зашла первая сделка по продаже недвижимости в Дубае. И зашла она от менеджера, который находится в городе Сочи. И с этим мы поздравляем Дениса Игоревича! <плодаваем> Соответственно, взаиморасчеты производятся у нас в валюте. Не в национальной валюте Объединенных Арабских Эмират, но в приемлемой для Дениса Игоряча. Пожалуйста. Как ты планируешь их потратить? Я планирую приехать в феврале в Дубай. И потратить их... Привести танк? других менеджеров, чтобы они набрали... И другую котлету ну, еще. Да, да, да. Две. Поздравляем, Денна, сделка идет. Две за фигну. В общем, мама, да, поздравляю. Это да? Ты же к этой тусовке, Денис Игоревич да. еще является у нас по совместительству руководителем отдела продаж в Сочи. И он тоже порадовал только что у нас. Что у нас в Сочи оказывается сегодня два задатка прошло. Пираты, говоришь, Лук может не возвращаться? Я только узнал. узнал. Может быть без нас лучше там? Возможно. Сегодня у нас еще вечер пианино здесь. Человек вот сейчас будет нам играть. Точнее уже играет. И мы прострали места. Нашли и тут развлечения себе. Это третий день корпоратива и кружок по интересам начинает немножко расходиться. Так и должно быть. Тот поехал гулять, тот поехал в аутлет. Николай пошел тренироваться. Святослав значит пьет кофеек, а Маша пьет кофеек вместе. Опа, шампанское. Самая стойкая. Да, держится. А сегодня значит у нас по погоде немножечко подналадилось. Ну, здесь даже солнышко проглядывается, я вот, значит, очочки уже надел тут плавательные, mm -hmm. туда-сюда, значит, пощеголял, посмотрел под водой, что там происходит по сторонам, вот. Ну, вообще, кайфово, сегодня еще хотим сходить в Алякард, в ресторанчик, и, я не знаю, до свято, видимо, это было удивление, или, может, первый раз, что ресторан отбронировать внутри отеля. У меня удивление было, что на весь этот отель Алякар всего один И там всего 10 посадочных мест Вот ну, такое, да Вот это было удивление а, На самом деле Риксос одно большое удивление Потому что я от него, конечно, ожидал большего Но получил меньше Но тем не менее, самое главное здесь Это, конечно же, компания Мы очень много на самом деле обсудили Вчера обсудили, как мы будем двигаться с точки зрения маркетинга Тебя с нами еще не было вчера Мы долго обсуждали, у меня тут даже целая схема в телефоне нарисована теперь вот, короче, стартанули сегодняшний денек, завтра у нас часть людей уже улетает, мы остаемся, кайфуем дальше, отдыхаем уже от всех. Свят, брат, скажи, пожалуйста, каково вообще, когда 18 человек приехали на корпоратив, и мы хотим съездить на водопады? Это невозможно. Это, мы это невозможно. Скажи, мы собираемся полчаса. Потом, полчаса? Потом, потом спустя полчаса выходит чувак в халате, короче. Он думал, что мы на бассейн все это время собирались, а не в город поехать на водопады, короче. Он уходит переодеваться, в итоге пропадает, оказывается, он лег спать. Выходит другой чувак, который шел вообще погулять, но узнал, что мы едем в город, и он решил тоже с нами ехать, и для этого нужно ему переодеться. И он уходит переодеваться, короче. И, и, и, и пока мы стоим, половина потерялась из тех, кто вместе с нами стоял, и эти 40 минут уже ждал тех, кто короче ходит переодевается это короче святослав нам высказал свою точку зрения поблагодарим ему за это спасибо святослав спасибо спасибо святослав <святост> сделали а один доллар чудодейственный творит там? чудеса там лебеди говорит да. чудеса <святост> <Да. святост> <Ничего себе. свято> наконец-то группа собрана Спасибо, что подождали. Мы быстро очень быстро. Мы, очень быстро. Мы приехали в Дюденовский парк к водопадам. Нам, кстати, вот оттуда лучше всего будет смотреть, потому что здесь не видно. В общем, чувак узнал, что мы из России. И решил спеть на миллионов миллион, миллион вот русских. так вот. Мы наконец доехали именно в вечернее время, как и должно быть в Land of Legends Mall. Прикольная вот такая улочка, здесь катают на лодках. У нас типа даже есть проходки на эти самые лодки. Но вот мы сейчас прогуляемся, и даст бог, конечно, прокатимся. Тут еще, кстати, водное шоу будет вечером. Так что посмотрим. Здесь вообще у ребят представлены бренды, бренды, бренды. Никаких скидок, распродаж, ничего такого нет. Но выглядит все прям цивильно. Стандар? Что? Хорошо? Да, да. ну я что зашел. Ты здесь был уже, я так понял, я впервые вижу. Ну так, да, симпатично. Сля, ты вот как раз в ГЕС хотел зайти. Да. Ну пошли. Пойдем сейчас. По посмотрим. Если да, сравнивать да, джинсики да. 14 да, в Моремоле, да. здесь 6. Ну, Без как, скидок, как бы это бескидочный, не аутлетовский магазин самый дорогой. Людей вообще нету, только мы одни зашли. Точно. Но дешевле, чем в России в три раза. Дошли в Хаусе Супер это, наверное, один из лучших магазинов обуви вообще, который я видел именно по его формату. Большой и здесь прям очень крутая атмосфера. Заходишь, то есть тут у тебя различные брендики представлены. Правильная музычка играет. И очень так прям круто оформлена витрина. То есть Nike, Puma, Adidas, Lacoste. Все, что хочешь. Все есть. Его у ребят еще вон в той части находится баскетбольная площадка. Тут еще, кстати, PlayStation есть. То есть если, например, там Женушка выбирает что-нибудь, а ты без всяких проблем можешь поиграться в чем-то, футбол, там еще как-нибудь время провести. Короче, я вот здесь еще кросс покупал как-то, но модель что-то уже убрали, ту, которую я хотел сегодня купить. Значит, Дубай я буду брать. И вот здесь, знаешь, у ребят находится баскетбольная площадка, которая, которая, видимо, капает сверху в общем, такая тема. Я тут пока только зашел, сразу понесли мне кроссовки моего размера нести. Так что это. Классные кроссовки лакостки, зеленые. Сейчас покажу, какие. Вот эти вот, смотри. А, прикольные. Еще вот это хорошо будет смотреться. Не, мне такие не нравятся. Вот такие возьму. Две пятьсот. Типа ну, десять да. тысяч. Меньше даже. Семь и... Ну, что восемь. Тысяч типа за лакос, блин, за такой... Вообще фигня. Да, и это не дискаунтер. Это пол прайс. Еще так три можно взять Да. В общем, каждый нашел себе занятие по интересам. Я 3-1 выигрываю, был. У кого? Это сборная мира. Я за матриц терял играю. Скандер тут удивился, что на магазин чувак играет на вертушках. Просто на входе стоит чувак и долбит. Ну да, я не помню, что я где-то видел. Что-то подобное. Но магаз очень крутой, конечно. Супер степа крупнее я никогда не видел. Ну Нет, это, да. мне кажется не Только посмотрите, как эта атмосфера смотрится. Ребята идут, тут вот такое вот освещение, слева канал, магазинчик. И такое вот прям именно рождественское настроение создается. Здесь, конечно, очень прикольно находиться, именно когда не сезон. То есть людей не так много, и можно просто вот пройтись, посмотреть на это все. Хорошо выглядит. Приятно. Привет. Мы пришли в ресторан, товарищ. Мы не успели красиво одеться, как планировали. Поэтому... Сидим как бомжи. Но я и не планировал честно, одеваться красиво, потому что я не брал с собой ничего такого. -то. Мне кажется, я единственный, кто снимает ужин на камеру. Подожди, сейчас принесут всю красоту, Максим. Сейчас пока что еще ничего нет. Кальмар. Кальмар это для него. Все на стол это пусть будет... Нет, это, наверное, Повторить быть. надо бы еще, да? Повторить? Да. Очень долгое ожидание, как видите, уже все потемнело. Там ребята уже футбол спустя уже пару голов забили. Час 40. Но нам ребят сказали... Час 40. Они сказали, извините. У нас не полуфабрикатная, не замороженная. Мы с нуля готовим, поэтому придется подождать. А отмазка крутая, да? Ну да. Ну, порция, значит, вот такие. Вот полтора часа, значит, я ждал вот это. У Свята, как бы, тут, конечно, посерьезнее выглядит я все. Я заказал и это, и это сразу, на всякий случай. О, он поджигается, да. Оп. Спасибо большое. Все. Сейчас что? Сигарочки Будем? покурим. Не слепим. А вот так... Уф, а если так? Вот ты подготовленный? А вот так? <связь> <связь> ну прикольно, да? Мы, господа, идем делать совместную фотку на следующий день. Ночь, как обычно, была бурной и шумной. Много кто не выспался, но это вы уже на фотках потом сами разглядите. Я ее вставлю сюда. Вот она, наконец-то, банда в сборе. Только что мы сфоткались, вид, значит, у нас вот такой был. Фотку вы видели. Сегодня, значит, часть нашей команды улетает в Сочи. Дубайская часть остается. И я надеюсь, что мы сегодня на Чили, на расслабоне проведем этот денек. Без лишней активности. Как это было вчера. Я считаю, что вообще больше, чем три дня, мы бы не выжили вообще. Но первый день мы сильно устали. Во сильно второй, поселили. во второй, третий день мы уже так меньше уставали, но вчера мы снова сильно устали. И некоторые ребята не ложились спать вообще. Да. Очень классно, самый классный корпоратив. Поэтому ты в очках. Да. Вы все большие молодцы. Все, как будто на вокзале стоим, да, ребят провожаем будем скучать все У не так мало осталось я скажу сегодня потише можно как мне провести денечек да вчера сегодня но сегодня половину то не было людей как марина говорила молоко это не пшемало. молоко это не пшеница львица не тигрица наконец-то завтрак завтрак в обед время уже час в общем, с этими делами. Но зато очень хорошо прогулялись сегодня, прям с короче, кайфом. Я думаю, так. все, кто... Ну, сейчас вспомните, в общем, свое состояние в отелях, когда вы находитесь в путешествии. Где-то первые несколько дней вы хватаете все подряд, потом уже попроще, попроще становится. <с> потом уже вообще уже так... И есть что-то одно. Ну да. В общем, Святослав Борисович уже третий день ходит и долбит весь отель, где, короче, у них какие косяки. Сегодня ему, вот, значит, 200 лир уже вернули за наших вчерашних таксистов. И он, значит, докопался здесь до всех вот этих вот кофейней, которые находятся на территории, что у них нет безлактозного молока. И сегодня с утра э, безлактозное молоко просто везде, на всех раздачах, на всех столах, во всех кофейнях, везде по, по 10 пакетов просто. Они еще подошли вчера, отчитались, он их наругал еще за то, что Чивоса нет. Да, а представляете, Чивос представляете, тоже представляете, появился да, да, очень быстро. Закончился. Ну, короче, ну, делаем, значит, делаем, если не мы, то кто? Делаем отель лучше. Нет, ну, прокачиваем реально прокачиваем сервис Риксус. Вот сейчас вот мы идем за горячим шоколадом именно вот на этот барщик. А я смотрю тебя тут узнаю, да? Я просто, я подхожу, и чувак уже понял, что я пришел заказывать. Потому что это он он сказал мне вчера, что, извини, молока нет, как бы, сорян. Ну, ладно, но я же аккуратно я как бы, ребят, там... Не должно в Риксосе заканчиваться молоко, оно в Redis не заканчивается, поэтому у вас тоже не должно заканчиваться. Ну, И да. теперь оно не заканчивается. И Чивос, кстати, не заканчивается, ребят. Кто, если не ты? Да. Это именно старбаксовская точка, да? Да. Мы пришли сюда. Потому что здесь вкуснее, чем везде. Там везде просто автоматы стоят, а здесь именно прям хороший аппарат и вот, так вот такой брендированный вот эти все все оригинальные ингредиенты, короче. Небольшой бандой вырвались из отеля и поехали на смотровую. Сейчас поедем вот туда вот наверх. Но тут вот я ребятам решил показать, что здесь есть вот такие мангальные зоны в абсолютно бесплатном доступе. То есть ты просто приезжаешь, там паркуешь машину, здесь жаришь мяско там в море купаешься. Прикольно, да? Мне очень. Нравится. Свят решил помочь вот этому псу. Потому что здесь кое-кто спрятался. Чувак, ты ч ⁇ не... Ты чё не вкурил, что? Ты что ты произошло? Пошел. Пап. Да, да, чисто как победитель просто ушуршал. Ага. А только что мы с ребятами прогуливались по вот этому парку. Вот там именно находятся эти мангальные шашлычные зоны. И он прям большой. Как центральный в Сочи, парк культуры отдыха где-нибудь в Энгельсе. Да? В Сочи бы застроили все просто. И, кстати, кабинки вот это по сравнению сочинскими, но... Такое ощущение, что Сочи гораздо выше уровнем фуникулер, потому что нас вообще не трясет, ты едешь, а здесь прям вот. Да ну слышно же, да? Все вибрирует, все, короче, китайский, китайский какой-то. Турецкий. И в общем мы потом после фуникулера поедем с ребятами в сторону Кемера съездим. Я им покажу вот эти вот серпантинчики. там Ты посмотри на трассе Вот эти трассочки. А, уф! Блин, эта картинка вот, просто. Да, это очень Да, очень красиво. Кабинка, конечно, немножко подпорчивает весь всю эту атмосферу, потому что она прям шумит. А, это окно. Все. Короче, вот такой вид. И мы прям туда вот повыше поднимаемся еще. Там вот облака застрелили. Ну что за вид? Да, отсюда открывается. Просто посмотрите. Сам прикол, что Анталия находится вот буквально, ну вот за этой горой, на которой мы поднялись. Ты только за нее заезжаешь, начинается вот такая природа. Вот именно поэтому Анталия, конечно, крутая. Что просто разнообразие природы, вообще любой есть. То есть хочешь горы, вот они, хочешь как бы на равниночке. Welcome to Анталия, Там как бы ровно. Просто гляньте, как солнце вот продирается через вот эти вот облака. Очень круто смотрится. А здесь морешка еще. И Марина оккупировала пьедестал Для того, чтобы фоткаться. Там миллион уже фотографий. А она у не у всех готов? получается. Ну да. Но зато у Марины, кстати, неплохо получается недвижку в Дубае продавать. Фотки не получается, а вот недвижку продавать получается. Так что если сок Марине обращайтесь. А с этой стороны какая красотища. Вот мы где-то там, вот внизу оставили тачку. И вот на такой уступ поднялись. И вот эта Анталия вся как на ладони. Правда, только половину ее видно, там, даже большую часть ее не видно. Свет вообще залип прям сильно. Да. Да. Сейчас я, ребят свожу, еще покажу им Кемер. Ну так, немножко. А потом он двинем в Аутлет. И у нас сегодня еще заключительный вечер. Потому что завтра все разъезжаются. Поэтому он будет опять пьяным, Марина. Это точно. Что за красота, а? Вот совсем по-другому, да, природа? Вот были в Анталии, а я считаю, буквально 10 минут и уже в горах. Мы едем по Кемеру, Свят прям залип в окно и не вообще, вот прям не отворачивается. Мне очень нравится. Во-первых, я не ожидал, что здесь только может быть зелень. И Кемер получается такой провинциальный городочек. Здесь в основном двух-трехэтажные высоты здания. Вокруг горы, там вот вы не видите сейчас этого закат туда. Короче, прям вот горы, город дагестанские горы, которые мы вот в этом году посещали на мотоцикле. И они прям вот близко у вас здесь. И ну, очень круто. Мне очень нравится. Прям вот именно такой провинциальный-провинциальный городочек. все всех знают. И прям как-то вот прям, блин, хочется здесь прям пожить. Ну, что вы понимали, как бы выглядит он вот так. Авангоры-то. А, да, он а, Сам Кимир, вот он. И это, если, например, хочется именно здесь там пожить, поотдыхать, то это, типа, 25 минут езды от Анталии. Даже меньше. Он прям такой маленький, низкоэтажный, очень приятный. А тебе нравится? Ну, вот все снимаешь, что ты едешь? Мне очень нравится, уютно очень. А вы напишите там в комментах вообще как бы, уютно очень. Что ты говоришь, похоже на пукет? Да, немножечко похоже местами на пукет на некоторые районы. Вся, говоришь, природа? И вся природа, да, да вся разновидность природы есть. А самое главное, что до Рикса с Даунтаун нам ехать 49 минут отсюда. То есть ты понимаешь, прикольно, что это ближе, да? чем до Адлера доехать сейчас. Так я пробок. вообще предложил в Кемер слетать, тут два часа лететь из Сочи, чтобы здесь просто взять и отдохнуть. Да, здесь прикольно. Ну, короче, двигаем назад. Как вам картинка вообще, просто То вон? есть сзади Кемер, а вот тут уже лес. Город, и море, и горы, и лес, и все. Все да, в, в одном. Месте. Все есть, да. Не смогли не выйти в столь замечательном лесу, осмотреться, как вообще здесь хорошо. Ну, выглядит прям реально круто. Мне кажется, следующее, что нужно тебе сделать, так как ты любишь тур эндуро, это просто взять я мод уже, я мечтаю уже и просто из этом. Сочи прямо сюда на нем и приехать. Ну, из Сочи через можно. Грузию, через Турцию, Турцию, сюда. Ну, в этом году, ребят, ездили, я не поехал. Сюда ездили? Да, сюда ездили. В Турцию через из Сочи ездили наши сочинские мотовскристы ездили сюда покататься на мотиках. А еще проще здесь можно арендовать. Но аренда конских денег стоит. Неделя аренды, что-то... По-моему, что-то... Нифига, что-то 1200 или 150, что, что, что Ну, мотоцикл не дешевая да, может здесь на самом деле купить его, это будет дешевле стоить. А, мы, короче, оказались в Outlet и тут зашли в магазинчик. Вот, значит, Galaxy Z Fold 4. 136 тысяч. Мы в, в Дубае Дуба... его покуп... в Дубае такой стоит 70 с копейками, 75. Вот такой? Да. Сейчас. Э, Макса мы покупали за, за 6 тысяч дирхам. 106 это... это было, 105. Да, да. Здесь стоит 136. Здесь, как бы техника дороже в Турции, потому что здесь пошли. А Потом по и... пойдем посмотрим, почему айфоны продают. Вот, кстати, айфоны стоит. 14 про, 30, 40 тысяч. 140. 140. По-моему, в России столько стоит. А в Дубае он стоит 60. Ну, не 60. Ну, 70. Ну, да. Ну, то есть, ну, технику здесь и... Ну, точно не выгодно. Поэтому нету информации о том, что с Турции везут технику. Вот поэтому. Ну, да. Возможно, я выгляжу немного помятым, но у нас сегодня крайний день нашего корпоратива. Ребята сегодня вот улетают в Сочи. Дубайские улетают в Дубай, мы решили немножко так перед выездом почилить. Я стою в Турции, так что контент продолжается. Свят, быть, да? да. как вообще прошел корпоратив? Знаешь, э, несмотря на то, что мы разнесли отель, и все места общего пользования, которые были доступны после 12.00 и взорвали все бары, которые работали после 12.00, я сделал вывод, что у нас очень хорошая, адекватная команда. У нас нет каких-то каких проблем, короче, никто никого не побил, никто там ничего не, не, не, не натворил, короче. Но круто, мы-то мы вообще молодцы, у нас деление небольшое конечно произошло, кто-то в номере сидел, кто-то спал, кто-то там только лишь бухал а вот мы вот с тобой вообще гуляли вообще просто мы и погуляли и пошопились и поездили и пешком находили там тысяч шагов и короче вообще все сделали максимально насыщенно, короче там в общем господа сейчас я поверну я надеюсь что вам понравился наш корпоратив и для нас наверное будет началом хорошей традиции выезжать на корпоратив ну, для начала раз в полгода, а вот дальше уже, наверное, раз в три месяца. Потому что тема действительно сближающая, интересная. И все врываются у него, как маленькие дети. И это очень круто. Я надеюсь, что вам понравился видос. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения, приятного отдыха. И пока.